Всем привет! Спасибо за подписку. Я Сергей Иванов, кто меня еще не знает, голодовка Samsung продолжается. Это будет короткое видео. Просто тут подкинули идею. Я вам ее озвучу. Как хотите, так, так и относитесь к ней. Идея какая? Учитывая, что вот я уже длительный срок голодаю, провести эксперимент по витаминам. Как вы знаете, много споров: там, сколько в организме у каждого человека витаминов, есть витамины, нет витаминов, как это влияет на организм и так далее. Значит, в чем, в чем вопрос? Провести тест на витамины ну, моего организма в определенных условиях. Тест этот на витамины сразу говорю, не дешевый. Мне как бы не очень хочется на нее тратиться, но если у вас, подписчиков моих, есть такой интерес, есть желание, чтобы я на себе провел ваш эксперимент, <свят> вот. у меня есть ссылки в описании, куда можно сделать подарок, подарок, задонатить или подарить денег. Можно даже написать на тест. Тест на витамины Samsung понятно да так и пишет тест на витамины samsung вот и я проведу этот тест и потом вам озвучу Мне самому конечно интересно но денег жаба дышит потратится на это поэтому кому интересно присылайте я обязательно сделаю этот тест развернутый в разных условиях чтобы потом сравнить что к чему и поделюсь с вами, чтобы вы понимали, как работает организм. А голода я уже довольно-таки много. Вот. Чем закончится голодовка, я пока не знаю. Вы тоже не знаете, в этом весь интерес. Так что подписывайтесь на канал и мои ресурсы. А, вот как-то так. Что-то еще хотел сказать? Ну, по-моему, на этом все. На этом все. Ясно. Хотите, донатьте. Ну, или канал поддержать, я не знаю. Просто приятно сделать, прислать денежку. Присылайте, всегда спасибо, скажу вам. А, да, вот что я хотел сказать, вот что я хотел сказать. Я как добросовестный гражданин, я плачу налоги со всех донатов, ну, со всей прибыли, согласно законодательству. Поэтому с этих донатов тоже, но будут уплачены налоги и вам рекомендую. Мы же живем в обществе, в коллективе. Давайте строить и будем делать у лучшего вместе. Я ж не просто так эту э, голодовку зателил. Я хочу сделать компанию Samsung лучшей в мире. Подписывайтесь, присоединяйтесь. И в комментариях напишите, как идея. Если идея так себе, вопросов нет. Если кто хочет задонатить, Присылайте, будем делать анализ. Будем делать на мне эксперимент, пока есть такая возможность физическая. На данном этапе жизненного времени. Все, всем пока, до следующих видео. Подписывайтесь!